Приветствую, дорогие друзья, вас на моем канале «Как изменить свою жизнь». С вами Александр Андреянов, и этим видео я расскажу еще два закона, которые изменят вашу жизнь. Эти законы я собирал последние 10 лет от лучших мастеров, до которых только мог дотянуться. Это два последних закона из 10, которые я даю в этих видео. Итак, это очень простые базовые законы, которые позволяют сделать вашу жизнь легче. И один из законов, о которых я сегодня хочу вам рассказать, называется «Верить в себя и верить себе». Это очень интересный закон, который лично мне помогает синхронизироваться с миром и действовать из внутреннего состояния. По моему опыту я глубоко убежден, что так оно и есть. Никто из моего окружения не знает, как мне лучше двигаться. И есть на моем пути люди, которые рекомендуют мне, как мне двигаться, но принять решение всегда должен я внутри из отклика. Это очень важно, когда вы верите в себя и верите себе. Только вы знаете, какие вы хотите цели, только вы знаете, как вам лучше эти цели достигать, только вы знаете, откликается ваше тело, да? есть у вас на это отклик и радость жизни жизни нет чувствуйте себя доверяйте себя и себе и также к этому закону очень хорошо подходит закон быть честным быть честным по отношению к тому, что ты делаешь, быть честным по отношению к тому, о чем ты думаешь, быть честным по отношению к тому, что ты говоришь. Когда ты честен, когда ты правдив по отношению к себе, и правдив по отношению к другим людям, то весь твой мир начинает выравниваться. А самое главное – это такой лайфхак, который вам понравится, твое намерение начинает работать просто моментально. И некоторые люди начинают пугаться того, как это э, все так быстро происходит. А именно потому, что вы честны по отношению к себе и честны по отношению к, э, к другим людям, ваша жизнь начинает происходить все очень быстро. Пользуйтесь этими законами, они очень простые, это базовые законы, которые я хотел бы, чтобы именно ты, дорогой мой зритель, смотря это видео, начал практиковать, начал наблюдать, начал осознанно относиться к своей жизни. И каждый день ты будешь приближаться к жизни своей мечты. С тобой был Александр Андреянов, с верой в твой успех, создай себя. Ты великий человек, именно ты можешь изменить мир вокруг себя. Если тебе нравятся мои видео, поделись этими видео с, с своими друзьями, с моими друзьями, с нашими друзьями, поделитесь этим видео, поставьте лайки, напишите ваши комментарии под этим видео, поставьте э, галочку в колокольчик, чтобы вы не пропускали наши прямые эфиры и мы с вами чаще виделись. Оставайтесь на волне развития и будьте счастливы. Пока-пока!